Татьяна Шацких, для самых маленьких. Часть первая. Воздушные шарики. Десять шариков цветных уместились в кулачке. Если мы надуем их, тесно станет в теремке. Железная дорога По железной по дороге едет клоун, свесив ноги. Паровоз вперед летит и мигает, и гудит. Милый клоун, не грусти, станцию не пропусти. Мишка на машине грузовой Едет мишка меховой. Он, в отличие от заях, Даже в кузов не влезая Едет стоя, как ковбой, Очень смелый мишка мой. Кубики Дети в кубики играют, Строят домики, ломают. Помогают им отцы строить замки и дворцы. Только бабушки ворчат на строительный подряд.